Друзья, традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Заходите, подписывайтесь, буду рада вас видеть в моем телеграм-канале. Итак, летнее солнцестояние праздник Солнца самый длинный день в году. В течение нескольких соседних дней после Солнцестояния полуденные высоты Солнца относительно Земли почти неизменны отсюда и происходит название солнцестояния после летнего солнцестояния в северном полушарии день идет на убыль а ночь постепенно начинает увеличиваться в южном полушарии наоборот день летнего солнцестояния издавна считается подходящим для подпитки энергии удачи обретения любви и популярности открытия творческих способностей Самый простой способ подключиться к энергии солнца ⁇ это благотворительность. День летнего солнцестояния очень хорош для загадывания желаний и составления планов на предстоящее полугодие до зимнего солнцестояния. Занятия духовными практиками и проведение обрядов окажутся очень эффективными. Наполняйте свою жизнь позитивом избегайте контактов с неприятными вам людьми не делайте того что против вашей воли в день летнего солнцестояния особенно важно чувствовать себя гармонично с окружающим миром ведь на астральном плане формируется фон событий на ближайшие шесть месяцев на протяжении тысячелетий этот день как и зимнее солнцестояние 21 декабря играл большую роль для наших предков которые жили по природным циклам для того чтобы направить магическую силу волшебного времени себе во благо в древности совершали ритуалы так как в день летнего солнцестояния происходит расцвет всех сил природы представляя зодиак в виде круга состоящего из 12 секторов знаков зодиака по 30 градусов каждый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 Точка летнего солнцестояния соответствует началу астрономического лета и по аналогии принято в астрологии как начало знака зодиака Рак. Нулевой градус этого знака. Качество стихии воды, как восприятие, наполнение, растворение и адаптация к окружающему миру наиболее ярко проявлено в период движения Солнца по знаку зодиака Рак. День как светлое время суток. К этому моменту достигает максимальной своей продолжительности и после перехода точки 0 градусов рака день постепенно начинает уменьшаться, уступая время ночи, темному времени суток, соответствующему по аналогии э, стихии воды. При транзите солнца по знаку рака люди, как правило, возвращаются к своим корням. У них появляется повышенная привязанность к собственному дому, родителям, семье, детям.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 Двигаясь по эклиптике, активизирует тот или иной знак зодиака. Хождение в знак рака максимально дает его раскрытие, развитие, проявление. Солнце управляет знаком зодиака лев. Следующим после знака рака. Как правило, Солнце считается божеством мужского пола, а Луна олицетворяет женское начало. Хотя есть редкие обратные примеры. Например, в культуре Японии, Океании, Новой Гвинеи. В ряде культур Солнце и Луна выступают как супруги или как брат и сестра. Например, Аполлон и Артемида у греков. В некоторых случаях их рассматривают как глаза великого божества, Творца. Архетип Солнца – Гелиос или Аполлон, один из наиболее почитаемых богов Древней Греции. Божество света, музыки и медицины, покровительствует наукам и искусствам. Он мог прийти в ярость, если у кого-то возникали сомнения в его исключительности. Большинство его любовных связей имели трагическую окраску. Всюду, где появлялся Аполлон, развиваются потоки яркого света везде его сопровождают 9 мус и вокруг солнца обращаются 9 планет звуки его флейты пленяют все живое он приносит мир радость и благоденствие дает силы и порождает самые лучшие плоды весной и летом он живет на высоком парнасе увенчанный лавровым венком Водят хороводы с музами эпической поэзии, лирики, любовных песен, музами трагедии, комедии, танцев, истории, астрономии и священных гимнов. Когда Аполлон, извлекая торжественные и пленительные звуки своей золотой кефары, появляется на Олимпе, стихает распри, все боги замолкают. Вместе с музами они участвуют в дружном хороводе, пляшут в пиршистом зале, залитые золотым светом. Аполлона иногда называют Фебом, что означает «сияющий», «лучезарный бог солнца Гелиос». На своей золотой колеснице, сверкающей одежде, едет по небу и льет живительные лучи на землю, дает ей свет, тепло и жизнь. Однако, когда Фаэтон упрашивал отца на один день передать ему управление колесницей, Гелиус предупредил, что даже сам Великий Зевс не может править ею. Для этого нужно твердо держать воджин, не подниматься высоко, чтобы не сжечь небо и не опускаться слишком низко, чтобы не сжечь землю. Строго следовать колее, которая хорошо видна на небе, не уклоняясь ни влево, ни вправо. Аналогия. Путь Солнца по эклиптике, то есть через 12 знаков зодиака. Файтун не послушал Отца, не совладал с колесницей, погубил себя и вызвал на Земле пожары и большие разрушения. Простой смертный не в силах смотреть на гелиуса. Он не выдерживает яркого сияния. Солнце в карте человека показывает, где и как он стремится сиять, в каких ситуациях он будет центром как он может привлекать всеобщее внимание луна управляет знаком зодиака рак мы наблюдаем ее многоликость и переменчивость она постоянно меняет свою фазу как женщина меняет свое настроение и самочувствие поэтому лунных богинь насчитывают несколько прежде всего это артемида сестра аполлона она заботится обо всем что живет на земле растет в лесу и поле благословляет брак рождение детей вызывает рост трав цветов деревьев артемида любит отдыхать в тени и прохладе чтобы никто не нарушал ее покой также лунной богиней является селена каждую ночь луна селена символ женственности и воспринимающего начала мирно светит на спящую землю печальным серебряным светом она так любила прекрасного Эндимиона, что погрузила его в вечный сон желая видеть его всегда молодым каждый день она ласкает его и шепчет слова любви но не получает ответа и наконец геката богиня чародейства и колдовства которую сопровождают различные чудовища, страхи и мании, живущие в подземном мире. Она отражает период темных ночей, когда Луны не видно на небе. Можно сказать, она максимально темна, углублена в себя. Перед новолунием, в день летнего солнцестояния, Луна, управитель знака Зодиака Рак, находится в Скорпионе. Очень комфортное положение для Черной луны – гекаты. Луна имеет статус падения в этом знаке. Сложное положение. Знак рака и знак скорпиона входят в водный тригон. Третий знак этого тригона – рыбы. Его называют тригон души. Стихия воды имеет дело с прошлым, с условными реакциями и, следовательно, с кармой. В настоящем являются инстинктивными и проявляются через эмоции, родовые связи. Принцип стихии воды постоянство внутреннего мира при внешней изменчивости. Поскольку Солнце в день летнего солнцестояния входит в знак рака, то управителем этого знака является Луна. И она находится в этот день в знаке скорпиона, который из знаков тригона воды самый сильный телом и духом. Самый содержательный, самый агрессивный, не поддающийся нежелательному влиянию извне и оказывающий сильное сопротивление всему, с чем не согласна его душа. Терпение, выносливость, цепкость и настойчивость скорпиона просто поразительны. Самый слабый из зодиакальных знаков тригона воды ⁇ это рыбы середину между твердостью и неустойчивостью занимает третий знак этого тригона — знак Рака. Хотя его душевная сфера тоже весьма восприимчива и впечатлительная, однако его отличают заметные упорства, выдержка и целенаправленность. Поэтому из всех водных знаков именно представители знака Рака чаще других добиваются успеха в жизни, поскольку в ближайший месяц энергии этого знака очень активны это дает нам всем возможность добиться своего реализовать давние планы наладить взаимоотношения и достичь успеха поскольку день летнего солнцестояния это день силы и выражена стихия воды поэтому для всех нас на ближайшее время наиболее актуально то что происходит на тонком или подсознательном уровне Многие смогут найти источники глубинного опыта и применить его в сегодняшней жизни. Ресурсы необходимы, и в ближайшее время их можно получить из отдаленного прошлого, что позволит сконцентрировать жизненную энергию. Меркурий в день летнего солнцестояния замедляет ход, становится стационарным и с 24 июня перейдет в директное движение. Однако важно то, что день летнего солнцестояния происходит при двух стационарных планетах – Юпитере и Меркурии, что надолго зафиксирует энергии этого дня. Сильный акцент стихии воды в день силы 21 июня дает понимание особых кармических связей с родителями или с теми людьми, которые оказывают сильное влияние на вас. Сильный акцент стихии воды в день летнего солнцестояния 21 июня обеспечивает стационарный Юпитер в рыбах, солнце в раке, луна в скорпионе. Этот водный тригон будет способствовать пониманию особых кармических связей с родителями и теми людьми, которые оказывают на нас влияние. Раскрываются условия, которые связывают нас с нашей теперешней семьей, домом, чувством уединения, домашнего спокойствия и другими факторами, обеспечивающими надежность. Люди, идущие по пути духовной эволюции, найдут пути установления эмоциональной гармонии. Энергии дня 21 июня имеют мощное влияние на тонких уровнях существования, поэтому их влияние не всегда очевидно и нелегко интерпретировать. Сложно людям, которые подсознательно сопротивляются эмоциональному выражению. Содержание подсознания имеет неочевидную власть над нашей жизнью, и это делает его сложным для постижения. Но хотя бы попытаться проникнуть в его тайны полезно, это приблизит глубокие перемены и обновления. В период с 21 июня по 22 июля многие могут избавиться от внутренних блоков.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 Соединение с родом происходит через его изучение и исследование. Для этого можно составить родовое древо, узнать как можно больше о своих предках и их личных историях. Выяснить, какие сильные, позитивные и негативные программы в роду можно с помощью астрологии. Для этого нужно составить лунную программу. Разберем самые сложные вопросы. Кому интересно, обращайтесь. Изучая лунную программу, вы обретаете мощную опору в жизни и помощь в любых начинаниях знать свой род в сущности означает знать себя ведь все что относится к категориям память знания интуиция талант способности на самом деле регулируется и дается человеку родом фактически все то что мы считаем своим подсознанием это и есть во многом наш род опыт знания силы и энергия наших предков генетических родовых духовных изучив свою лунную программу человек обретает дополнительную силу и поддержку во всех сферах и аспектах жизни луна в день летнего солнцестояния в этом году очень магическая. в скорпионе это знак стихии воды его символ очищение и трансформация самым сильным очищаем эффектом обладает вода эмоциональные высвобождения очень важны в этот день чтобы поддержать внутреннюю и внешнюю гармонию как раз необходимо проявлять свои эмоции отбрасывать все то что тревожит трансформация главный принцип скорпиона и чтобы по-настоящему трансформироваться и обрести душевное равновесие нужно проявлять свои эмоции самоанализ и поиск решений для себя также положительно повлияет на ваше будущее используйте потенциал летнего солнцестояния максимально проведите время на природе основные традиции и ритуалы этого дня связаны с огнем и водой купайтесь в водоеме разожгите костер чтобы очистить душу и тело Девушки и женщины плетут в эту ночь венки, собирают целебные травы, проводят ритуалы на любовь и хороший урожай. Если выпала роса, то можно ее собрать в сосуд, как делали наши предки, так как верили, что вода на летнее солнцестояние обладает настоящими омолаживающими и целебными свойствами. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это очень нужно для поддержки канала.